добрый вечер у нас новое приобретение это питбайк bse 125 он немножко был выпущен в прошлом году после покупки решили поменять масло масло мы предварительно слили до начала съемки покажу как это делается ничего сложного нет Значит, проверка уровня масла и его состояние производится вот здесь, с помощью такого щупа. Здесь вот где узор на щупе. Соответственно, должно быть масло при измерении. Если он сухой, надо долить. Если уровень выше, то лучше немножко отсосать шприцом. Уровень масла проверяется, не закручивая пробку. Вот так вот. Сливается масло очень просто, откручивается вот такой болт на 17 из нижней части картера двигателя, вот отсюда. Вот. Он выкручивается, масло сливается в любую подходящую емкость. Вот наше масло такого очень грязно-коричневого цвета, очень некрасивое. Похоже, прошлый владелец его давненько не менял. Закручиваем пробку после того, как оно все сняло слилось. Во время слива мы качали питбайк влево-вправо. Больше всего слилось при наклоне его вправо по ходу движения. Вот так вот затягиваем без фанатизма. Там стоит шайба уплотнительная. Вот. Мы готовы к заливу масла. Вытаскиваем щуп. Мы пошли, как обычно, пойти нестандартным путем и залить автомобильное масло. А не то, как рекомендуют чисто 4 t или масло для четырехтатных двигателей. Почему так? Почитали форумы, почитали мнения, почитали паспорт на этот мотоцикл. В паспорте написано «Любое полусинтетическое масло вязкостью не меньше 10В40». По САЕ, соответственно, вот мы купили. Там не написано, что масло должно быть именно мотоциклетное. Купили самое дешевое, 555 рублей 4 литра, масло Синтол, Синтол, Синтойл, а, производство подмосковного города, скажу какой, город у нас подмосковный, Орг-Обнинск, орг, орг город орг обнинск До этого почитал тесты этих масел этого производителя отзывы великолепные по сравнению с импортными маслами поэтому решили взять его и попробовать вот. классификации по AP SG CD то есть масло а в пидбайке вообще мотоциклы такого объема двигателей не ниже SG должно быть это достаточная вязкость кто-то предпочитает лить более жидкое, там, более высоких классов, но учитывая, что в этом двигателе сцепление находится в масляной ванне, и это масло идет как на работу двигателя, так и на работу сцепления, все-таки желательно сильно жидкое не наливать. Но это вот такие теоретические выкладки. Как это будет на самом деле, мы посмотрим. Предварительно мы слили вот бутылку, сюда около 800 миллилитров масла. У нас температура около нуля, потому что оно такое сейчас густоватое. Будем наливать. Возьмем такую вороночку. Поставим и потихоньку. Масло густовато поэтому это займет некоторое время ну, принцип в принципе понятен потом когда мы зальем миллилитров 700 попробуем замерить уровень масла и посмотрим достаточно ли этого. сколько сюда реально в этот двигатель заливается масло я в паспорте не нашел на форумах разные цифры пишут поэтому будем испытывать опытным путем сколько туда у нас влезет масло. Учитывая, что это а, заправка маслом После слития старого Просто вот на стоячем мотоцикле Без каких-либо промывок, отсосов и прочих ухищрений Вот мы грамм уже 600 залили Почти. А, мотоцикл у нас стоит на подножке, на штатной. Вот, ну, грамм 600 Давайте попробуем померить уровень, что у нас получилось. Пускаем, поднимаем. Масла нет, щуп сухой. Поэтому давайте мы нальем еще. Заливаем еще грамм сто- 150 пятьдесят. Надеемся, что попадем на этот раз. То сейчас у нас около 750 грамм двигателя на литр, или миллилитров. Так, пробуем. Вот, масло у нас появилось на средине щупа. Учитывая, что оно еще у нас разойдется, После заводки двигателя и езды оно еще немного оседает. Смело доливаем еще вот эти оставшиеся 100 грамм. И делаем вывод, что заправочный объем у нас около 800 миллилитров масла здесь. 800, может быть, 850. Мензуркой не мерили, но на глаз примерно так. Учитывая это, 4-литровой банки должно хватить на 5 заправок. Себестоимость заправки масла получается у нас где-то 110 рублей. Учитывая стоимость комиссии 555. Конечно, с матюлем не сравнить. При цене 4 литров 1800 рублей. Проверяем. Все. Решетчатая часть. Щупа у нас полностью в масле, уровень выше не переходит. Уровень, я бы сказал, отличный. Завинчиваем щуп. И сейчас мы заведем мотоцикл для того, чтобы масло немножко у нас прогналось по механизмам. Одно покажу, что как можно отрегулировать волостой ход и стабильной. Это делается на карбюраторе вот этим удовольствием. По часовой стрелке обороты мы прибавляем с полостового хода. Вот я добавил по часовой стрелке. Соответственно, против часовой мешаем. Вот это у нас воздушный фильтр мы тоже сегодня обслуживаем. Как это делается? Покажите, на этом прощаюсь. Итак, заменив масло, очередь дошла до воздушного фильтра. До его проверки и смазки. Как снимается воздушный фильтр на двигателях объема 125 кубов. Откручиваем хомут, винт хомута. Вот. Он надет на патрубок воздушной карбюраторы. Стягиваем его. Вот. И получаем фильтр. Снимаем защитный поролон. Вот непосредственно наш воздушный фильтр. Такой. Сейчас мы его обработаем. Обрабатывать будем вот такой жидкостью манол для воздушных фильтров. Используется для спортивных фильтров нулевого сопротивления. Ну, попробуем на вот Так Таким образом распыляем. такой он розовенький гламурный И со всех сторон вот так вот его пропитываем фильтр был сухой ну, вот достаточно я думаю Там такой у нас, масляный, весь. Надеваем. Хомут вот мы вот так вот. Хомут криво сидел. Ничего сложного абсолютно нет. В этой процедуре главное посадить его на место. Хомут, наверное, ослабим еще. Повторим процедуру. Вот так он у нас все. Смотреть надо, чтобы все было без перекосов, потому что если он сядет криво, будет попадать в воздух немного. Затягиваем хомут после установки, и на этом все обслуживание фильтра у нас закончено воздушного. Вот и все. На этом прощаюсь. Продолжаем обслуживать наш пикбайк. Следующий этап – это очистка и смазка приводной цепи. Для очистки мы используем средство Ликвимоли, вот такой MotorAid для очиститель приводной цепи мотоцикла. Стоит недешево около 850 рублей 500 миллилитров. Как происходит процедура? Мотоцикл мы вывесили на подставке заднее колесо. Сейчас цепь вращается свободно. Как видите, звездочка и цепь у нас песочки в грязи. Будем очищать, смывать все это строю очистителя. С стороны мы звездочку не достаем, вот так вот цепи, ролик, вот так мы ее смываем. Видно на ней следы старой смазки, на которую налипла грязь. уходит довольно-таки быстро поэтому чистить цепь этой штукой удовольствие довольно-таки дорогое думаю вполне с этим справится у нас что-то типа керосина авиационного песок все равно остался Цепь, конечно, стала почище, появился золотистый оттенок.